Привет, с вами Догма Мани и мои собаки Чихуа Софи и Эйвен. Ну с ними-то вы уже знакомы. А теперь устраивайтесь поудобнее. И я потихоньку начну знакомить вас поближе с остальными героями нашего блога. А их много, очень много, очень-очень много. Сегодня мы познакомимся с великолепной парочкой русские псовые борзы Ведьма и любезный. Ведьма, так уж ее назвали. Ведьма это любовь Эйвана и многих наших зрителей. Как-то раз один наш подписчик просил: Больше этих дроидов! Борзы действительно немножко смахивают на дроидов. Но в жизни ведьма очень скромная, интеллигентная и грациозная собака. И очень спокойная. Просто воплощение грации. А еще она отличный прыгун с места, умеет открывать двери и любит играть с мелкими. Ведьма лучшая подруга Любезного, ведь они одной породы, но они всего лишь друзья. Кроме того, что Любезный кастрирован, у ведьмы есть другой поклонник. Кто смотрел наш ролик про историю любви Эйвен и ведьмы, тот знает, что Эйвон тайно в нее влюблен. Нет-нет, вы не подумайте ничего плохого. Конечно, речь идет об абсолютно платонических чувствах. Надеемся, в скором времени Эйвон наберется сил и пригласит свою возлюбленную на свидание. Ну что ж, вот такая красавица наша ведьмочка. Не пожадничайте и поставьте ей пальчик вверх. А теперь знакомьтесь. Это ее друг Любезный. Да-да, это тоже имя. Любезный просто шикарно бегает, как в принципе и положено борзой. И зимой, и летом. И прыгает. Абана! Вот так вот мы прыгаем. А еще любезный ходит на задних лапах, катает столики с едой и очень любит спать со своей подушечкой в обнимку. И целоваться с ней. Может быть, ему просто одиноко? Хотя вряд ли. Ведь любезный более активный, чем ведьма. Наверное, потому что он мальчик. Он душа компании. Где все собаки, там и он. И неважно, кто эти собаки. Вельшкорги или малипусечные для него йорки и чихи. Кстати, этот прекрасный парень был подарком на день рождения. Ну скажите, кто не захочет такой подарок? Этот красавец с шикарной шерстью и хвостом настоящий интеллигент. И тоже очень грациозен, как и его подруга. И очень любит гладельки. Ну а кто не любит гладельки? Так что не жадничайте и подарите ему тоже свой лайк. И да. А эти ребята, наверное, самые быстрые едаки в нашей семье. А в следующих выпусках я познакомлю вас с нашей crazy бандой вильшкорги кардиганов А может, стоит с каждым по отдельности? А еще с самым добрым Синбернаром, котиками, кошками, птичками и другими животными. И если вы у нас впервые, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить это зрелище. Пишите в комментариях, кто вам нравится больше, любезный или ведьма? И про кого хотите следующий ролик. Любите своих питомцев и будет вам счастье!